Доброго времени суток всем зрителям канала компании Радио Это видео будет посвящено обзору цифровой портативной радиостанции iRadio -Радио 570. Давайте начнем с комплектации. Так в комплект входит инструкция на русском языке, тело радиостанции, выполнена в пластиковом корпусе на литом алюминиевом шасси. Двухдиапазонная антенна длиной 14,5 см с SMA разъемом и рабочей частотой 136, 174 и 400, 520 МГц. Аккумуляторная батарея с напряжением 7,4 В и емкостью 2300 мАч. Зарядное устройство с блоком питания имеет индикацию заряда. Работает от сети 220 вольт. Также в комплекте есть пластиковая клипса и темляк на руку. Радиостанция удобно лежит в руке. С лицевой стороны расположен динамик и микрофон. Ниже расположен дисплей, который отображает всю необходимую информацию. Под ним находится прорезиненная ДТМФ клавиатура для набора частоты. Сверху слева расположен регулятор включения, он же отвечает за громкость радиостанции, индикатор приема и передачи, а также кнопка экстренного вызова и разъем под антенну, как я уже говорил по типу SMA. С левой стороны большая кнопка передачи сигнала в эфир и две дополнительные кнопки, одна из которых показывает напряжение батареи, а другая отвечает за отключение шумоподавления. С правой стороны под резиновой заглушкой находится аксессуарный разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования. Шостотный диапазон 136, 174 и 400, 480 МГц. Поддерживает стандарты DMR TR1 и 2, а также совместимо с репитерным стандартом Моторова. Можно запрограммировать до 1000 каналов памяти. Рабочее напряжение батареи 7,4 вольта. Потребляемый ток при передаче 1,6 А. Рабочая температура. От минус 10 до плюс 50 градусов по Цельсию. Размеры без антенны. 133 на 62 на 33 миллиметра. Вес около 260 грамм. Теперь давайте поговорим о функционале данной модели. Радиостанция может программироваться как с клавиатуры, так и с помощью специального софта на компьютере. Большинство настроек, конечно же, доступны только с компьютера. Радиостанция поддерживает как цифровой, так и аналоговый режим. Поддерживает два тайм-слота. Совместимость с другими радиостанциями стандарта ДМР. Полная защита от прослушивания разговоров. Поддерживает индивидуальный и групповой вызов. Сканирование в аналоговом и цифровом режиме, как по каналам, так и по частотам. Двухстрочный дисплей может отображать название, номер канала или частоту, есть функция экономии батареи, отображение уровня заряда батареи, функция голосовой активации передач, аварийный сигнал, два уровня выходной мощности, ну и конечно же ручной ввод частоты и параметров. А теперь давайте наглядно послушаем разницу в качестве звучания в аналоговом режиме и в цифровом. Айрадио 570, работа в аналоговом режиме. Айрадио 570, работа в цифровом режиме. Радио 570 обладает уникальными функциями для цифровых моделей. Это поддержка двухчастотных диапазонов одновременно. UHF и VHF – функция двойного приема, возможность прямого ввода частоты с клавиатуры и довольно простое и понятное меню. При работе в цифровом режиме радио 570 невозможно прослушать на аналоговой рации или на цифровой рации с другим стандартом. В аналоговом режиме Радиостанция полностью совместима со всеми аналоговыми моделями в диапазонах UHF и VHF.